Эй, хол, мои друзья, я Дима Баш, это блог speak 2 сегодня у меня небольшое, но очень интересное интервью от легенды хаос-сцены. Это Сергей Санчес. И прежде чем мы начнем, и подпишись на канал, поставь лайк, напиши комментарий, ну ты сам знаешь, что делать. Ну что, готов? Погнали! Я Дима Баш, это блог Speak2Bаш. Всем привет, я здесь действительно нахожусь, прямо здесь-здесь, да, это я. Слушай, вот ты сейчас только что отыграл сет. Какие твои чувства, самое первое? Я удовлетворен. Это самое главное, это да. Держаке. Okay. Понравился не публика? Понравился. Я сам себе самое главное понравился. Oh. Это для меня гораздо важнее, чем публика. Я был хорошим. Ну, то есть, когда. Ты, знаешь, иногда публика хорошая, зал хороший, звук хороший, а сам собой недоволен. И уходишь с чувством о недосказанности или легкого повода из диджейского стола. А сегодня я был с собой доволен, поэтому все остальное уже не имеет значения. Скажи, в твоей жизни была твоя самая лучшая вечеринка? Ну, конечно, нет. Самая, моя самая лучшая вечеринка, наверное, это... Я даже не знаю, что это такое. Это мои, может быть, мои... Короче, это там, где меня не будет, точнее. Почему ты так думаешь? Ну потому что это что-то сакральное. Моя самая лучшая вечеринка, мое ощущение от этого, это что-то того, это, это что-то такое, что, как бы, от чего я не завишу. Я думаю, что нет, не было. И вообще моя самая лучшая вечеринка Вообще как бы нет нет нет категории, и нет таких мер весов, которые можно что тут взвешивать в вот, 90-х годах нулевых или э, сейчас в 20-х. Это все настолько разное, это все настолько имеет. Э, когда мы писали справа налево, сейчас мы пишем слева направо, потом мы пишем столбик, и потом мы все это вообще начинаем все как бы по-другому анализировать, читать. Поэтому самая лучшая вечеринка SLV. Это не.. Тот вопрос, на который я могу ответить, прости. Окей. Okay. Ты много где выступал, скажи, пожалуйста, а публика отличается в странах? Где? Ну, ты много где выступал, и публика на танцполе. Вот в России одна, в Великобритании другая, в Германии третья. Какая самая лучшая публика? Не знаю, просто это все зависит от артиста, понимаешь? От его репертуара. А просто публика — это как тесто. Ты можешь из него спичь любой пирог совершенно. Mm -hmm. Ты можешь сделать вишневый пай. Mm -hmm. Ты можешь сделать шарлотку с яблочками. Ты до сих пор считаешь, что лучший город Барселона? Лучший город? Вообще Барселон? Вообще? Вообще? Да, если не Москва, то Барселона. ты в одном из своих интервью говорил. Лучший город – это там, где находятся мои люди. Но в Барселоне находится моя семья и мои друзья, поэтому Мою... я разделен на две части. Поскольку у меня двойное гражданство, я... я испанец, наполовину испанец, поэтому мне трудно сказать ответить однозначно на вопрос. Я и... ну, конечно, я русский человек, но город для жизни, да, однозначно Барселона лучше, чем Москва. Ты раньше играл в Drum Base, и сейчас я у, тебя играю на... То есть, да, у тебя на самом клауде, сейчас у тебя последний пост от Cosmos Music, тоже Drum а Mix. Как часто да. ты выступаешь вообще с сетами Drum в клубах? Ну, каждый месяц я играю на mm -hmm. кейс-сетах. Да. Сейчас меня пригласили на фестиваль Сигнал. фанг-сетом, но к сожалению, из-за чудовищной логистики, я не могу попасть на этот фестиваль в то время, когда я должен там играть, поэтому в Краснодарце я буду с вами. У тебя большой опыт как музыканта, как диджея, как артиста, а ты помогаешь молодым? Нет, меня вообще не волнуют молодые. То есть к тебе никто не может обратиться за помощью? Могут обратиться, но просто они меня вообще не волнуют и неинтересны. Пока что я еще, я еще сам молодой. Поэтому я не достиг того состояния, когда типа, ну мне кажется, вам пора уже чем-то чем поделиться немножко своим опытом с, мо с молодежью. Но я пока что не чувствую этого. Настолько искренне, насколько это должно быть для того, чтобы написать книгу, рассказать лекцию. То есть да, я что-то рассказываю, там, какие-то провожу лекции, рассказываю о, условно секретах мастерства, своих там, о своем долголетии и прочем-прочем. Но это все носит чисто коммерческий характер, ничего. Ничего личного. Окей. А у тебя есть наставник? Кто? Наставник. А кто? Ну, на кого то ориентируешься. Никогда не было такого. Не было у тебя таких людей? Никогда такого не было. Никак. Я вообще меня ненавижу наставников никаких. Я не приемлю кого-то над собой вообще. Я сам себе наставник. Мой самый любимый диджей – это я. кто-то себя готов слушать и все. То есть, у нас, я свой самый любимый диджей. У меня нет никого, кто лучше, играет лучше, чем я. Для меня самого. И в этом нет никакой претензии. Просто я это делаю максимально интимно, интересным для самого себя. Как себя чувствует человек года 2004 -го года? Слушай, вспомнил. когда ты стал человеком года в 2004 году? Можешь какую-нибудь историю забавную рассказать с этим? Короче, была история, да. в общем это был журнал, это был журнал Да, Они мне говорят, неделю до мероприятия, которое проходило в доме музыки, все было солидно, на Павелецкой, они говорят, Сергей. Похоже на то, что вы будете человеком года по версии журнала GQ в позиции диджея. Я говорю, точно я не диджей, и они такие точно-точно вы. Я говорю, не диджей Спайдер, проверьте, пожалуйста, точно-точно вы, вы мы проверили. Я говорю, что от меня требуется? Значит, от вас требуется 23 сентября 2004 года прийти в дом музыки надеть какой-то красивый костюм, там что-то еще, выйти на сцену и господин Цискоридзе вручит вам, собственно, кризис. Я говорю, хорошо. И у меня была лютая вечеринка накануне, потому что накануне у меня было рождения, 22 сентября. И я приехал просто, мне кажется, я даже не спал, я приехал просто в абсолютно каком-то убитом состоянии туда. Я сидел, а нет, я сначала стоял, просто в, в, в этом там все в общем-то, знаешь, все такое, типа, мимо проходят официанты с э, шампанским. Я вот так вот сразу брал сам, знаешь, как грибы. Вот так за ножки. Ну, вот так вот говорю, все, и вы свободны. Я это шампанское брусы пил, я, я, я пытался прийти в себя, чтобы -то почувствовать торжественность этого, этого мероприятия. Вот, и в какой-то момент объявляют. Is... Я, в общем, я выхожу на сцену, плохо помню этот момент, но помню, что поблагодарил маму, там, в общем, родителей, всех друзей, все, такое. И господин сискорист подходит ко мне там со спины и дарит какую-то там статуэтку или что-то еще что такое и все я ухожу это все было как в тумане а что я чувствовал подошли вообще ничего у меня знаешь дома это я, я для детей прям сделал, у меня такая полка и там вот эти вот все какие-то статуэтки какие-то грамоты вот это все вот оно все стоит там такое красиво для поколений в следующем а мне это вообще не имеет значения это на мою скорость это не влияет, воспроизведение. Скажи, ну это был какой-то мотивации mm -hmm. делать еще лучше? Это вообще, я тебе еще раз говорю, это не было ничем. Mm -hmm. У меня до того, как я получил премию «Человек года, у меня были самые главные два как в моей жизни, которые я получил через два года, как я стал профессиональным диджеем. В 97 году я получил «Золотой птюч». В 98 году я получил «Золотой птюч». Все. Это было, ну, это было всем, что и можно было только на то времени, можно было только хотеть и все. Все остальное уже было неважно. Потому что все остальное это было, это касалось только селебрити, что будет чинки вообще, сам подумай. Журнал, я был баш. Хорошо, отлично, слушай, ты участвовал почти во всех казантипах. Можешь сказать, самый лучший твой казантип? <связывая> нет, нет, не могу. А ты был на реакторе, когда он был Ну, конечно, да? Да. да. Я залезал на этот кран, как он есть, который должен был поставить крышу на реактор. Мы там тусовались. Реактор был, да. Ну, вот реактор попов, С по 2000-й, потом два года я пропустил. 20, 2000-й и 2001 и с 2002 по, по-моему, 15 -й. Все года я был. Слушай, вот у тебя интервью 2020 -го года было 3 с от Сергея Санчеса. Это спорт, с сексисом. У тебя спорт как? Спорт, секс и сон? Да, Конечно. То есть ничего не поменялось? Ничего не поменялось. Спорт, сексуально, да, самая лучшая. И ты до сих пор человек четверг? Твердый Мэн, да, это я. да я. Интересно. Роди... Подожди, у меня сын родился четверг, да? А, вот. Подгадал? Я... Нет, я не подгадывал. Это он... это он так просто хотел. Поэтому я так считаю. Я все делаю четверг. Даже, даже сын родил четверг. Круто. Как это ты поможет. видишь дальнейшее развитие хаос-музыки? Куда придет? Хаос-музыка, она все время ходит по кругу. Поэтому то, куда она придет, можно посмотреть, как это все выглядит. Как это выглядело тогда, как вы.. И сейчас. Слушай, я, я, не, я не очень хорош в стратегиях того, что будет. Потому что. А музыка сама меняется? Оно становится более прозрачным, оно становится более цифровой оно становится более предсказуемым. Очень мало того, что... Очень мало музыки, которая... заставляет твои волосочки на руках вставать... и меньше, и меньше. Но... Музыку, ее нельзя, нельзя, нельзя терять из вида а, то, что тебе больше всего нравится в ней. Потому что она. Если ты ей предан, то она тебе всегда а, своим этим дискоболом или просто маленьким зеркалом, знаешь, просто пустит сайдчик обратно всегда. Потому что. Ты получишь эту обратную связь с ней, и это самое сильное, самое сильное впечатление, самое мощное ощущение, которое я У меня ничего, кроме музыки, в жизни нет. Вообще, я ничему так не обязан, и я ничему так не служу, как музыке. И она всегда меня бережет, и я всегда в безопасности. Уже очень-очень много лет. А не боишься перегореть? — Перегореть? — Да, перегореть, что устать от всего этого. — А как ты думаешь, я за 30 лет, что я этим занимаюсь, я вообще боялся когда-нибудь так, таких вещей? — Не, ну я думаю, что нет, но случаи бывали такими другими, людьми. меня. — Ну, я, я, я из тех диджеев, которые тебе любой э, диджей, который в этой области находится так же долго, например, как я, он скажет, что нет примера тому, как, насколько ровно я это делаю и насколько я... Я, на самом деле, мне очень много сил приходится прилагать для того, чтобы быть адекватным. Это самое сложное. И понимать, что происходит вообще, потому что... Восприятие музыки чувствовать чувствительность со временем, особенно, как, как у меня, я приближаюсь к 50 годам, и в этом году будет 48. Чувствительность, восприятие всех невидимых таких сфер и вообще всего такого, она как бы падает. И многие люди становятся цикличными, они становятся предсказуемыми, и они перестают удивлять самих себя. В моем случае это совершенно, совершенно иначе. Я сам смотрю на то, что я делаю, и я удивляюсь, я удивляюсь. тому, что это происходит. Я, я не, на самом деле иногда не верю, что мои руки делают то, что я делаю. Я просто наблюдаю, как оператор, такой оператор невидимого, а невидимого, я просто радуюсь точно так же, как радуются люди, и это происходит до сих пор, поэтому это не перестанет происходить никогда, потому что это я очень люблю, я этому предан на сто процентов. Отлично. И последний вопрос. И конечно. Последний, самый последний вопрос, извини, что задержал. Пожелания и, и напутствия для молодых артистов, которые пишут хаос музыку, которые сводят хаос музыку. Что ты им пожелаешь? Да я им ничего не пожелаю. Вообще. Просто а, хорошо ешьте, хорошо пейте. Спейте. Будьте здоровы, любимая, богатая. Ничего я им не пожелаю. Кто они такие? <смех> чем что-то желать. Я их не знаю, знать не знаю их вообще, чем желать. Ну правда, то есть я.. Конечно, я со всей любовью к публике и, со все, и ко всем людям, но любые мои слова, они будут, вот, которые, на, на, от, которые будут являться ответом на твой вопрос, они будут настолько казенными, что я даже не хочу их произносить. Поэтому просто, друзья, постарайтесь быть самими собой и все. А постарайтесь э, найти свою миссию, найти самих себя и быть, э, дружить с собой и с миром, все. все. Спасибо тебе за большое интервью. Да. Спасибо, Спасибо тебе, дорогие. Да Спасибо.